Практически во всех выступлениях говорилось о повышенном внимании со стороны общественности, даже болезненной, можно сказать, реакции на любые события, которые происходят в сфере атомной энергетики. С сожалением нужно констатировать, что эта озабоченность общественности, она обоснована. К сожалению, мы с вами все пережили огромную катастрофу чернобыльскую. И это надолго останется в нашей памяти. Мы должны сделать из этого все необходимые выводы. Работать по всем направлениям, прежде всего, сами. Прежде всего, задача обеспечения безопасности на ядерных объектах, это прежде всего наша собственная задача. И соответствующие органы, вот, в частности, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Агентство по атомной энергетике, правительство в целом, органы правопорядка, специальные службы и законодатели в своей части, в части, касающейся правового обеспечения этой деятельности, должны сделать все для того, чтобы абсолютно исключить любые серьезные события негативного характера в сфере безопасности на ядерных объектах. Здесь у нас огромное поле для совместной деятельности. Огромное. И я очень благодарен губернатору Мурманской области Юрия Алексеевича Евдокимова за ту работу, которую проделан, проделана его рабочей группой по, по сбору всей этой информации и по формулированию предложений для того, чтобы нам ситуацию в этой крайне важной для государства сфере для граждан страны улучшить. В последние годы, как мы с вами сегодня уже отмечали, нам есть что предъявить стране с точки зрения реализации крупных проектов по развитию страны, по развитию государства, по развитию экономики России. Но все это движение вперед должно сопровождаться не меньшими усилиями по обеспечению интересов людей с точки зрения их безопасности правы те наши коллеги, которые говорили, что мы делаем в этом смысле недостаточно и содержательно, и с точки зрения обеспечения информационного обеспечения этой деятельности. Вся, ведь откуда все вот эти болезненные реакции. Люди не доверяют государственным органам во всяком случае в тех областях, в которых государство неоднократно хочу это подчеркнуть, неоднократно вело себя непоследовательно. Для того, чтобы завоевать это доверие, нужно продемонстрировать открытость в таких чувствительных сферах, как ядерная энергетика. И внимание, эффективную работу. Разумеется, в этом контексте немаловажное значение имеет, имеет и наше сотрудничество с партнерами за рубежом. Причем, по всем направлениям. Это сотрудничество может носить только вспомогательный характер для нас. Это важное. Сотрудничество – важный элемент нашей деятельности и в экономике в целом, и в энергетике, и в атомной энергетике. В том числе. Но это, конечно, только вспомогательная часть. Основная обязанность обеспечить это, все эти принципы лежит на нас с вами. Вот это я прежде всего хотел бы подчеркнуть. Мы подготовили вместе с рабочей группой перечень поручений правительству. Расширили их сейчас. Немножко сформулировали некоторые вещи, точнее, Расширили этот перечень в ходе нашего сегодняшнего совещания имею в виду те предложения, которые были сформулированы, сформулированы участниками нашей сегодняшней встречи, дополнительными поручениями. Я очень рассчитываю на то, что они будут приняты правительством к исполнению и будут неукоснительно исполняться. Это та сфера, где все, что мы формулируем, все, что мы готовим, должно исполняться именно неукоснительно. К сожалению, у нас еще есть крупные вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения. Вот Петр Иванович Сумин указывал сегодня на одну из таких проблем. Это химкомбинат Маяк. Это не единственный вопрос, который у нас остро стоит в этой сфере. Но если мы будем концентрировать внимание на основных болевых точках, уверен, что мы Добьемся решения и этих вопросов. Я хочу вас еще раз поблагодарить, энергетиков, хочу поздравить еще раз с очевидным успехом, пожелать всего самого доброго. А коллегам-губернаторам хочу напомнить, что у нас 24-го встреча будем работать вместе еще раз, встречаться и работать вместе в рамках уже Госсовета. Будем обсуждать проблемы, связанные с административной реформы, с государственным управлением, с последним законом, который был только что принят Государственной Думой. Мы много на этот счет говорили. В принципе, основные проблемы мы с вами обсуждали, обсудили, и они обсуждение это легло в значительной степени, в том числе и в закон, который только что был принят Государственной Думой. Тем не менее, я думаю, есть необходимость еще раз к этим вопросам вернуться, уточнить некоторые детали, которые все всех нас интересует, волнуют И подумать о том, как мы в практическом плане будем с вами реализовывать те законодательные акты, которые были приняты в последнее время парламентом страны.